Мы в строительном магазине купили стеклопластиковую арматуру диаметром 12 миллиметров распилили ее на полутораметровый кусок. И в итоге сделали лук. Классический, без изъянов, сетевой за. 10, может быть даже 12 рублей Сейчас мы будем его тестировать В качестве теста берем уже немножко использованную стрелу Лучная стрела назначно известной фирмы Истон Со стандартным пластиковым оперением И арбалетным охотничьим наконечником, сделанным в Тайване Стрелять будем по пластиковой бутылке, наполненной водой. Посмотрим. Стрелять будем с расстояния 3 метра. Может быть, даже попадем. Не попал. Дубль 2. Итоговая стоимость данного лука обошлась нам примерно в 65 рублей, включая и Материал неизвестный, но натяжение данное держит. Натяжение лука на глаз, ну, килограмм может быть 12-14. Может быть, с этим луком можно охотиться. Кому-то это будет. Интересным развлечением за небольшие деньги, если научиться самому делать стрелы. Результат, ну, смотрите.